Поднятый на высоту упругий мяч обладает потенциальной энергией относительно пола. Его скорость в этот момент в точке А равна нулю. По мере падения она будет увеличиваться, а высота подъема уменьшаться. Значит, кинетическая энергия мяча увеличивается, а потенциальная уменьшается. К моменту удара о пол точка Б. Потенциальная энергия мяча станет равной нулю, а кинетическая приобретет наибольшее значение. Поскольку мяч упругий, после удара он отскочит от пола и его кинетическая энергия будет превращаться в потенциальную по мере подъема. В наивысшей точке подъема потенциальная энергия снова станет максимальной, а кинетическая равной нулю.